Итак, дорогие мои, о чем я, собственно, сегодня? И вообще, о чем я всегда под разными масками лечения? И возможно, что кое-кто уже просек, что в одном и том же, только с разных сторон разных точек зрения. А для тех, кто брезгует прожить время от времени в интеллектуальном в тренажерном зале свою основную мышцу, один совет. Улыбайтесь. Где бы вы ни были, и что бы вы ни делали, всегда улыбайтесь. Ведь, и возможно, вы не знали об этом, но всех и нас снимают скрытой камерой. И, возможно, вы подумали сейчас, что это одна из моих злобных метафор, и я в очередной раз ну, пошутила, ну, ляпнула, не подумала. И это ваше право. Но, может, кто-то из более наивных, и не таких тёртых, все же завращал голами выискивая в пространстве вокруг себя эти коварные точки, в которых вмонтированы, как красиво заметил один из современных нам поэтов, всевидящие глаза Господа. Ведь у него, как он предположил, нет и не может быть глаз. Но и возможно вы в первый раз слышите об этом. Есть миллионы безостановочно работающих, самонаводящихся видеокамер. И, конечно же, рано или поздно придет срок, и нам весь этот снятый шип покажут, и, как говорится, в широкоформатном режиме, и более того, за несколько секунд экранного времени. И если в следующий раз у вас возникнет непреодолимое желание, Взять, например, то, что плохо лежит, и совсем не в вами положенное. Или ударить беззащитного старика. Ну так, ради удовольствия. Улыбайтесь. А вдруг вас действительно снимает скрыт до поры до времени камерой? В следующий раз, когда кое-кто из вас будет творить свои жалкие мерзости, улыбайтесь. Ведь та же хорошая мина поднимает ваши рейти в глазах небесной общественности. И хотя всем уверен до поры до времени, что тайна никогда не станет явным, и ссоры дома никто не вынесет, все же есть смысл улыбнуться, согласитесь? Ну вот так, на всякий случай, ведь чем черт не шутит? Может, у Бога действительно нет глаз, и только бесчетное число видеокамер, и на каждого из нас, как говорится, хватит. И что рано или поздно всем нам, как и слепо глухонемому Томми, придется пройти через это чертово зеркало на ту сторону, и увидеть, наконец, всю эту чудовищную взаимосвязь жизни и осознать, что вся агрессия, выброшенная в мир, никуда не исчезает. Рано или поздно всем нам придется взорваться на тысячи осколков от чудовищного сострадания и захлебнуться в океане слез, и схлестать себя в, в кровь, и раскатать танком по асфальту от ужасного потрясения, что ничего уже изменить нельзя. пафос на тенденциозный бред. Ну лучше выход из положения, дамы, господа, ну лобайтесь, жабы. Ведь возможно вас все уже снимают скрыто до поры до времени камерой.